Uh, всем добрый день. Да. Uh... Всем пока. Да ладно, всем привет, короче, блядь, дебилы. А какой дебил из группы вышел? А, Петуш. Сегодня я бы хотел пообсуждать проблемы канала. Вы знаете, почему видосов нет? А вы думаете, что похуй а потому что мы тоже не знаем почему Ну нет. потому что вот так, да, проблема обсуждаем вообще канал. Следующая проблема состоит в том, что я в игры не играю. Ну, это как первый раз за несколько лет зашел в DS. Игры для дебилов. Игры для тупых дебилов? Я не знаю, как вообще можно играть в игры. Вообще не понимаю людей. Кто играет в игры, это вообще что это не люди, блядь. Особенно в геометрии Dash. О, геометрическая Это математика еще та. Не говори такие слова, блять. Так, следующая проблема. Ну что следующая проблема? Ну не знаю. Стримов давно, давно не было. Пять месяцев назад последний был стрим. Ну еще пять месяцев можно накинуть. Ну тогда будет десять месяцев уже. Месяцев через пять может запущу потоковое вещание. Потоковое вещание? Потоковое вещание mm. будет э, через. Пока, ну, пока что. Ой, тут Fisher 76 реклам. Подписывайтесь, кстати, на канал Fisher76. 76. Заходим, подписывайтесь, снимать паренек про рыбалку. Очень реально хороший контент. Это вне реклама, просто. Это не плановая реклама, просто у меня он здесь вбит, я видос у него срел, у него сам. У нее такого видос уходит, но я вам покажу. Тут такое. У них... контент мы делаем, пацаны. Да к нормально. Вот, видите, тут, вообще общем, просто... вот, и тут, короче, он погнал. А, пацаны. Подс... Вот, тут у него видосы это про рыбалочку, в общем, это самое. Подписываемся все на него ты все. Это чувак, вы В смысле? Ну, да ты, рыбай, когда, походу, ролик смотрел, ты виснил. Ну, мне без разницы, в общем, короче, когда-нибудь с вами еще увидимся. Когда-нибудь такой же видос запишу. Может, через месяц, через два, как пойдет. Через, через ну, может годик. через три, я вообще не знаю. А, Кстати, ждите наш клип. Да, о, кстати. Концерты. В, примерно в начале раз... лета, где-то он будет. Ну, может там в серединке лета, как пойдет. Ждите, ждите. Да, там очень жесткий клип, блять. Могу снипет показать маленький. Сейчас покажу снипет. Ай, блядь. Сейчас, сейчас, сейчас покажу. Вот, сейчас снипет. Мы полетели. А слушайте, слушайте. парни, снипят. Это самый жесткий трек. Полетели. Сейчас Ну, бля, сейчас мой говнакомб загрузится, блядь. Бля, посыпай, поебашу в гамбу. Ну запустись! Бля, ошибка файловой системе, все это электроники. Ну ладно, сейчас открыть с помощью. О, вот слушайте! А, мы слышим. Все, больше я вам ничего не буду показывать, потому что, ну, это сниппет на 7 секунд. Там 27 еще секунд, ну, вот сюда могу еще риснуть. Скоро будут жарить их, поняли? Все, больше я вам ничего не покажу, блядь. Все, всем пока, с вами был я. Я. Да. Ну, всем, в общем, как сказать, добра, пока.